Заботы о себе на плечи. Вот так. Переложить ответственность, переложить заботы, переложить какие-то там я там бизнесом взаимодействую, я машину, почему я сильная? Перекладывайте ответственность, обращайте внимание на другое.